Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 9 мая миллионы людей по всему миру отмечают 74-ю годовщину победы над фашизмом. Чем дальше по времени отдаляются от нас события этой войны, тем глубже мы осознаем роль ветеранов в нашей жизни. Преданность Родине и высшим человеческим ценностям не дали сломиться духу солдат, узников концлагерей, работников тыла. Российским народам было выстрадано право жить, работать, воспитывать детей в своей стране, на родной земле. В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Среди них 9500 87 югорчан. Югра не забыла, не забудет подвиг земляков. Имена ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, присвоены образовательным организациям округа, музеям, кадетским классам. Память о них в отблесках пламени вечного огня, в миллионах фотографий бессмертного полка, в стихах, музыке гимнозащитников Отечества «Вставай, страна огромная!» В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях. С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!